И всем привет, с вами Dark King И, короче, будет ä, разговорное такое видео Возможно, на полминуты Короче, целую неделю у меня не будет видео И потому что... Ну, как вам сказать... Много звуков будет и всякое такое Ну, вы, наверное, все понимаете И еще кое-что... Зато, с помощью этого, я, наверное, смогу подготовиться к пр крупному проекту. Вот он, где 100 сундуков нужно открывать. Но это, наверное, будет на стриме. Поэтому можете на стрим, короче, зайти и посмотреть. Но это будет тогда, когда это все будет. Ну, короче, как-то так. Ну, и на этом все. С вами был Dark King. Всем удачи и всем пока.